У меня такое ощущение, что тут кто-то крысит. Вот серьезно. Да ладно! Пацаны меня телепортировали. Крапец. <свист> телепортировал. Тут как минимум три дома в гетто. Все, я поехал искать. Что он себе хп восстанавливает? <свист> убил! Нет, не <я> убил. <свист> да, да, я выиграл. Хочешь создать свой сервер, но не знаешь с чего начать, независимо в какой игре, сам прост кс. Могу посоветовать тебе сайт RageHost. Дешевые цены на хост сервера. Самое главное, что бесплатная установка модов и техподдержка поможет тебе в любой проблеме. Много отзывов и хостинг действительно надежный. ссылка в описании данного ролика. Мне дали мод за транслит, окей, я передам привет Квасу? Квас, спасибо тебе большое, я не знаю за что, ну вы хотели меня раздеть, но все равно тебе спасибо, потому что ты подписан на мой канал. Ну, или, по крайней мере, ты знаешь, как меня зовут. Спасибо большое всем, кто смотрит меня. И, к сожалению, у меня был отключен микрофон, у меня такая паника была, когда я играл на эти 2 миллиона, это последнее, что у меня было. Понимаете, последние деньги, можно сказать, у меня там оставалось где-то 500 тысяч или 700 тысяч. И я думал, все, ГГ, больше все не поиграю в казино. Ну как, даже не, по не поиграю. То есть удалю сам я иногда такое переклинивает. Встаю, значит, строю И вас что-то все пишут, покажи паспорт этой девки. Она показывает паспорт. И в итоге она Фуберт МПшка. Да, надо валить отсюда. Чтобы нас не удивилось. Раз то играл. Ну может, ладно, раз 50. И ни разу не выигрывал. Да, и сейчас я не надеюсь, что я тут выиграю Кстати, на триллианте подобных МПшек очень много Ну, больше, чем на всяких Эмиральдах, там, Кристаллах Но Вот это запомнил точно Как я понял, половина людей уже тут на реке купаются Смотрите, просто за бортом миллион человек Довольно хорошее место Тут всех слили, так-то хорошая тактика По сути, очень мало народу осталось еще одно черного прилет сходить. Да нет. Я скучно. Ох. Да нет, скажи, что нет. Давай почему чумари. Меня, да. Я. понятно. Угу. Это 3-2. Там пацаны у вас остался, он победил. Я понял. Пацаны меня телепортировало. Я сейчас это ура, ура, она мне реги дает. Ой, говорит, реги давай. <свят> победа, победа. Он ее занул, анимку <свят> И он проебал <свят> Жесть. Ура. Первый раз побеж. Это не 3 до 2. 2. Скинкар. Офигенно просто. Скин. Везде, просто везде писал объявы, типа, куплю бизнес, куплю бизнес прибыльно за 4,7, никто просто не отвечал, на форме просто тишина, никто не продает, только покупают бизнес. Ладно, написал мне сап сегодня в ЛС, э, с утра в ВКонтакте, мол, куплю я у тебя бизнес, ой, продам я тебе бизнес, э, я спросил, что за бизнес, что за бизнес, ж, я не пойму, что такое, он говорит, э, бинго, то есть, это бинго... Ладно, это магазин одержит, заметьте. А, продам я тебе бинго за 5 какая Типа наберется, я говорю, у меня 4,7. Он говорит, ну да ну, ладно, давай, я спрашиваю, за сколько ты покупал? Он говорит, покупал я его за 5,1 кк. Так, тут финка, ну, на скрине 200к. Ну, то есть она нестабильная, вы сами знаете, в магазине одежды нестабильная финка, это раз. То есть сегодня могут вообще не купить одежду, а завтра купить э, скинвуз, допустим, так, да? Вот тех двух магазов не было. Я думаю, финка была в два раза больше. Но это правда, потому что они забирают прибыль. Зачем тут поставили сразу три бизнеса? Это очень так, фигу. 4.7. Кака продает он мне? б инфа, Так, б инфа, б Инфо. Я не знаю, что такое. А, ну, короче. Товара. заказ 0. Количество товара. Цена товара. Касса. И наш нас не плачно. Ну, окей, возьмем. бизнес. Возможно, я налоханился. Возможно, но все-таки. А можете тут покупать скин. То есть, если хотите меня поддержать или купить крутой скин, можете просто вот сюда залететь и купить его. Пацаны, а -а -а! СВХ, пацан СВХ, я понял, понял, а я еще половину своих патрон потерял, а с каких пор? Вот у меня такое ощущение, что тут кто-то крысит, вот серьезно? просто такое ощущение, вот что тут-то есть, либо тут, либо сви... А, все, они уехали, отлично, надеюсь, такой же провал у нас не получится, парни, стреляй, сука. Да ладно! А спать, спать, генерал. Мальчик молодой. Все хотят потанцевать с тобой. Полетели отсюда. Нет, нет, нет. Давай прыжок веры. Прыжок веры. Да, я сделал это. Прыжок веры. Полетели отсюда. Сюда, нас, сюда сюда, сюда, сюда. Давай не прыгай, не прыгай. Help me. Чего? Как ты простреливаешь? Дурачок, что ли? Вот я его вообще не хотел убивать, я не хотел никому попадаться на глаза. Ёб твою мать, блядь. Все, я больше не поеду. Все, пошло оно вс нахер. Короче, братва, я просто вот так вот беру, прыгаю в шлагбаун и умираю. Это нормально? Бля, ну конечно мы втроем. Это луз. Я союз за... палец по колено, по колено в жопу. По колено засунул палец, изи багаюз, изи 300к. Так, все, ставочка залетела. Я не знаю, как против вас багаюзить, я ставлю 100 сразу. Слэш мем, и вот так вот делаю. Все, спасибо, вот, вот эта тактика. Плюс этого магазина в одном, то что, а, если ты любишь рандом, например, ты открываешь кейсы, это тоже самое, в буквальном смысле. А ты покупаешь бизнес и... Рандом, что тебя ждет? Либо скин за тысячу пирт купят, либо за миллион, то есть за 400 тысяч, и тебе дадут какой-то остаток. Вот в этом вся и интрига. Не знаю, мне вот это нравится. Я добиваю... все есть, добили, отлично, надо добежать от трупа 0. Да, сори, мы 0. А, у меня свой убивает, понимаете? Сука. Слой убивает. 7 документов, в которых написано, Пауэлл, послан родной мисс. Сука, что? Что тут происходит? Ой, боже, что тут происходит? О, Капец. Мой... Тут как минимум три дома в гетто. Все, я поехал сходить. <класс> а, то есть эконом-класс. И премиум участие. С нас взяли 90 тысяч. И надеюсь, потом <класс> они нам вернутся. Братва, у меня залагала, да? Скажите, что у меня залагало? Это что такое? Возможно, это сделали на Новый год. Серьезно, для меня это что-то не... неизведанное. Давай-ка не в текстуре, пожалуйста. Приехали. Ам... А что дальше? Как сюда пробраться? На флай только? Или... Окей, я сейчас понял, как пробраться. У нас есть велосипед BMX. И вот думайте о том же, о чем и я. На я Японии. Ну вот тут, кстати, ИМП. и генг. Все, nice. Вот мы и наверху. Санэ, то есть я понял, что это будет. Это будет пубы. Мы можем, кстати, перезайти в игру. И у нас будет 1000 дигла и две стенки. Сука. Убили первого. Найс. Угу. Nice. Минус 2. Я представляю, сколько я на законку потрачу. Это капец. Я только вижу, ну, в моем окружении где-то около 6 человек. Я буду просто ждать, как на той мпшки, чтобы победить. Убил! Найс. Nice. Просто ММ. Минус 82 <80 в> законки. Минус. блять а сколько? Пи минус 5 дал уже? Надо сваливать, надо сваливать. Get back, get back. все меня телепортировали к себе. Ну пусть они стреляются. Давайте, давайте, стреляйтесь. А я буду его убить. Давай. Anyway. <у> <у> минус! Минус, все да. <у> <у> я выиграл. Пацаны, второе МП подряд побеждаю. Иди туда, где был. я сейчас админ, да, сольт? А, а, можно вот так вот? Опа! Сейчас будем самочки добивать. Меня в мексиканской мафии в черный список добавила. Мексиканская. А я в колумбийской! Блять, а ч он себе хп восстанавливает? что за говно? Ты хуел? Чего я себе хп восстанавливаю. Убил. Нет, не убил. Супер. Да, да, я выиграл. Я выиграл. Я, я победил. Он мне до сотки хочет законку снизить, я так понял. У меня кол Мексикан... убил. Он мне в Мексику... Ну, на МП. И он занес меня в мексиканскую мафию в ЧС. А я в колумбийской. Вот, в колумбийской мафии. Просто рофл. Не знаю, нажм... вот, я играл без ВХ, не знаю, жму тайм, никаких клев скриптов нету. Он мои реги, походу, проверяет. О, Бенджамин Вин по БГ. Вторую МПшку выиграл. Просто над... зашел на релик две МПшки подряд победил. Просто скрин. Скрин. Фейк. Фейк. Фейк. Фейк. Просто кинули в ЧС в Мексике херен <laughs> давайте так каждый мп у меня в да. сап мой тоже то есть купил э, шот у нас одинаковые мысли потому что это мой сап шкей сука за что Ха, это вот чувака слили так, давай давай давай все найс где он найс. найс так теперь надо освобождать Бомжа только что купил бизнес, и вот первый доход. 63 тысячи. Не знаю, пацаны, я очень рад. Спасибо тебе, братишка, за просмотр данного ролика. Этот видос был очень насыщенный, много было моментов. Я думаю, ты поставишь лайк и подпишешься на канал. Обязательно поставь колокольчик, ведь, бро, эти ролики специально для тебя. А с вами был Вайт и Кейдушев на Белый. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Жду вас на триллианте.